У нас тема «Духовный лидер современности и будущего». Я позволю себе перечислить сразу всех спикеров, чтобы не передавать. Значит, я Патребич Анна, Светлица Андрей, Яриш Мария, Фролов Эван, Жашков Владимир, Патребич Михаил. Итак, поехали. Значит, кто такой лидер? Тот, кто ведет за собой и показывает направление. Тот, кто управляет. Тот, кто определяет вектор развития. Следовательно, это тот, кто формирует будущее. Но перед тем, как перейти к духовному лидеру, давайте обратимся к природе. Как бы мы... Oh. Слышно, да? Как бы мы, человечество, не старались дифференцироваться от нашего природного начала, с помощью технологий и прочих прелестей современного общества многие механизмы естественных экосистем по сей день повсеместно применяются социумом. В пример могу привести роль пчел. Там можно увидеть конвейерную систему производства, распределение обязанностей согласно определенной иерархии и даже некое подобие тоталитарного режима. Когда сравнивают поведение животных и человека, традиционно имеют в виду прежде всего приматов, как систематически наиболее близкую человек к человеку группу животных. Однако ученые находят гомологи э, при сравнении групп человека не только с приматами, но и с другими отрядами млекопитающих и даже с поведением птиц и рыб. Сегодня я буду говорить о лидерах в естественных системах, в выжаках, альфа особях Любое животное в группе, чье поведение стало отличаться от поведения соседей, привлекает внимание. Когда одно из животных почувствует стороне от группы корм и направится к нему, это точно заметится другими. Однако в этой ситуации реакция соседей зависит от их выбора, последовать за изменившимся поведением или продолжать свою активность. Когда появляется оборонительное поведение, резкое поднимание головы, осматривание, длительное внимание к чему-либо, находящемуся вне стада, реакция других животных носит обязательный характер. Они тоже пытаются обнаружить опасность. Испуганные животные стремятся перебежать к тем, что, по сути, успокоили. Наука, изучающая механизмы поведения групп животных в рамках популяции зоосоциологии, поделяет несколько основных типов вожатых позиций в иерархии различных природных экосистем. Вожак-сторож, вожак-руководитель и вожак-доминант. Подробнее расскажу о последнем. Вожак-доминант. Иерархия как то механизм упорядочивания отношений животных в группе существует в большинстве социальных групп. В анагарных семьях и в группах, где имеется один самец и несколько самок, доминантом, э, доминантом бывает самец. В группах, где есть несколько самцов и несколько самок, возникает две линии доминирования – среди самцов и среди самок. Соответственно, выделяется альфа-самец и альфа-самка. В наиболее сложных обществах имеется несколько уровней доминирования. Каждый имеет своих доминантов и субдоминантов. Но животные, принадлежащие к более высокому уровню, доминируют над теми, кто принадлежит к нижней воле. Еще одна важная социальная роль — помощники вожаков. Этот феномен был э, обнаружен у многих видов млекопитающих. Такого помощника можно наблюдать в группе японских макак или в косяках лошадей и зебр. И тут очень четко можно провести параллель с тем, как функционирует наше с вами общество. Удивительно старта разбредется, а общество расходится. Структура человеческих социумов сохраняет в своей основе структуру зоосоцимов и основывается на многих инстинктивных или приобретаемых в результате облигатного обучения, особенностях поведения человека. Осознав наше естественное начало, мы сможем учертить границы сознания таким образом, что уже в этих рамках вопросы о том, что и как делать, отпадут. Таким образом, лидер в природе и лидер в социуме действуют максимально похоже. Но кто же такой духовный лидер? Культурологи дают следующее определение. Это феномен деятельностного преобразования действительности, осуществляемый через взаимодействие и взаимообусловленность ценностного мира конкретного человека, то есть лидера, и универсальности ценностных перспектив человеческих общностей. То есть, говоря простым языком, это лидер, имеющий образ будущего, построенный в соответствии с его ценностями. И если люди разделяют эти ценности, они следуют за ним и делают это добровольно, осознанно, и это их выбор. Давным-давно царь и жрец объединялись в одном лице, и, как говорил мастер, это были лучшие времена. Затем произошло разделение на светскую и религиозную власть духовное отделили от материального социального пространство духа метафизическое сверхъестественное и таинственное было передано жрецам и началось активное формирование религий всевозможных и как следствие появлялись различные методы в этих религиях позволяющие соединяться людям с вот этим вот непонятным загадочным пространством. И в этот момент произошел произошел определенный разлом, то есть в сознании людей мир разделился. Хотелось бы подытожить слова ребят и сказать про Мораль от природы и мораль от человека. А мораль от природы ⁇ это наилучшее. А мораль от человека ⁇ это наивыгоднейшее. Мораль от природы ⁇ это мораль от Бога, потому что природа полностью по законам Бога, и вся природа этим законам следует. И, а, троица природы ⁇ это как восстановить баланс природного и божественного. То есть природный лидер, Человек, лидер будущего, в нем природное и духовное, божественное, в полном балансе и гармонии. И он ведет за собой. Недавно я услышала такую очень интересную мысль от мастера, от мастера, а из книги Илья мир. И эта мысль, она как стала мантрой для меня. Я бы хотела процитировать. Вы должны понять простую мысль. Если вы хотите развиваться, то у вас должна быть цель. Цель должна быть четко и ясно сформулированной. И формулировкой цели вы должны пропитаться всем своим существом. Телом, физиологией, психологией, умом, клетками, ногтями, нервами и так далее. Нужно смыслом цели через формулировку пропитаться. Если вы хотите быть успешными, вы должны быть предельно целенаправлены, неотделимо условие, без какого-либо фанатизма и особого виповского мышления. Цель впереди вас, а не позади. И эта цель обозначена. Следующий эволюционный видовой шаг человек сделает сознательным. Как лидер видит, так он и ведет. Что именно видит? Это и есть шаг. Каждый шаг да, — это, по сути, каждая секунда, каждый момент. В этом моменте проявляется накопление, которое либо слабость, либо сила. И это является внимание, кроординационное креди... креди... положение внимания. Это накопление. И это как раз является эволюционный, эволюционный видовой шаг сознательный. Этот сознательное накопление. является, вот, орел в пространстве летит. И обязательно надо найти что-то малюсенькое в пространстве горизонта. И одновременно вот так вот два типа внимания работает. И вот так, по сути, а, так, как мастер говорит, В, а, сейчас, взгляд, как, как бы вот так, а, когда видишь все, что происходит, видишь все и сможешь с, можешь выделять то, что тебе надо. Это взгляд орла. Вот этот взгляд орла и является лидерство самого себя. Самолидерство, если так можно выразиться. И вот это самолидерство и является, как Мася говорит, лидер только вырастает в негативе, а не, не в позитиве. И вот этот шанс преодолеть, мне лично цель, uh -huh. самой главный такой в жизни, это усвоить такое чувство любовь к преодолению через вот. Вот эти понятия, что только в негативе происходит вот такой а, менталитет. А, вот. И вот это а, идет к факту, что а, ответственность, когда круг и полагаются на, на вас, а, окружение это вот еще слова мастера когда а, ответственность и иго как два крыла вба, вбалансируют в пространстве ба... благодаря этому взгляд орла может вести Тут идет шанс быть бесконфликтным, но это невозможно без этого гармонии внимания два типа и, соответственно, опорность. И вот через этого гармония, два типа внимания, этот лидер сможет, сможет видеть вся мир как таково добро и зло. Спокойно. Без страха. И так, когда, не, нету, когда ты в покое, эти эффекты добро и зло не берет внимание, и ты не, не погружаешься туда, и одновременно можешь достигать целей, держать внимание на то, что ты хочешь достичь, держать внимание на, где лидер видит. Соответственно. Мир стремительно меняется, увеличиваются скорости, возрастают нагрузки на человека. Мы постоянно находимся в мире, в котором изменяется расстановка сил. Самые конкурентные вырываются вперед. Если ты не способен выдержать конкуренцию, ты ничего не стоишь. Нации и народы — это всегда конкуренция. До, до сих пор в мире господствовала западная цивилизация, ну, в последнее время. И сейчас Восток начинает занимать более лидирующее положение. Такие страны, как Китай, Индия. И уже в скором времени мы будем слушать их музыку, одеваться в одежду, которая будет придумываться на Востоке, подражать их культуре и их духовным практикам, что и сейчас уже, в принципе, происходит во всем мире. Многие занимаются йогой, какими-то практиками, которые распространены на Востоке. Но в области психа. Западная цивилизация э, очень слаба в сравнении с э, цивилизацией восточной. То есть можно сказать, что мы в каменном веке по сравнению с ними. У нас э, новая психотехника появляется так же быстро, как и исчезает. Э, Когда-то была модная йога, через там, год станет какое-то другое научное или популярное там, течение, более известным, популярным, и люди пойдут туда. Для них это целая культура, это служение, для нас же это просто гимнастика. Как сказал мастер, кто первым сможет предложить миру новая психа как особо выгодный глобальный проект, тот станет мировым лидером в умах людей, независимо от того, кто они, какой расы, какой национальности. Подытоживая вышесказанное, для нас современный духовный лидер — это тот, кто притворяет собой ценности, о которых говорит. Тот, кому мы веряем себя сознательно, а не за силы которого бессознательно следуем. Тот, кто дает нам четкий, понятный образ будущего, в котором есть развитие. Духовный лидер. Будущего — это лидер, знающий это будущее, притворяющий это будущее в самом себе и способный привести туда за собой. Лидер, объединяющий в себе царя и жреца в одном лице. Для нас это, безусловно, мастер. Будущее, предлагаемое практикой хора, — это следующий эволюционный видовой шаг, который человек сделает сознательно. Следующий эволюционный видовой шаг — это активное погружение в покой, то есть танц. Все в этом мире подвержено постоянству изменений. От галактик до муравьев. Природное единство, лежащее в основе транса, — единственный неизменный закон в природе. Такой транс позволяет проявлять предельную концентрацию внимания, при этом не истощая жизненные силы и повышая эффективность человека до невиданных ранее высот. То есть является собой пилюля человеческого саморазрушения. Сознательное нахождение в таком трансе возвращает человека в природные координаты и является единственным путем развития человека в рамках вида. Таким образом, природная мобилизация для человека — это духовный шаг. Это не шаг назад в животный мир, это шаг вперед. И в плане физического тела, и в плане интеллекта, и в плане духовности. И для такого шага вера не нужна. Необходимо четкое и ясное понимание современного прагматика. Выгодно, невыгодно. Выгодно значит вперед, повторяй, притворяй. Невыгодно значит постой, подумай. Зная это, каждый сидящий здесь человек делает свой сознательный выбор. Ведь будущее выбирает того, кто выбирает будущее.